Что ты у меня в комнате Ой, делаешь? Привет. Пока, Что забыл да так. А у меня? гулять. Гулять? кто меня привет. Манан. А вот куда на, вы на, на улице ночь, какой гулять? Один больной психопат. Адриан, Адриан, ты, ты кто такой? Брать. Почему я тебя пробить не могу? Адриан, ты что? Ты не забыл ничего попить? Вот видите? Ой, наконец-то! Да, меня это, забыли. А, дядя, у меня это забыл. У меня бывает, когда память так теряю немножко, у меня бывает такое, то что вот. Забываешь что такое дай, чувство дай. боли? Ну, оно спать. Да. Это, а, а это, Что это за? Ты кто такая? Что это крин делает? Олег, профон с тобой. Убей. А у Олега кто Что это я за девка. Олег, теперь снова. Я Мадон, вообще-то какая-то дня. Ты немного а, тупая. Мадон, иди шо? домой на улице ночь. Мадон, ты немного тупа, меня обзывает как и два Манон обзывает. не злок, все. Манон, Манон, Манон ребенок. А вы, взрослые люди, и обзываете ребенка. мне два года. Ты мне два, два года. года. А а ага. да, да мне хоть три. Спать. Мне два года. Ага. Мне ну, два что года. такое? Я что это за потому... курица? Я ее собрала, это Бедная да курица. курица. Отстань от курицы. А я курица? Ну дай скушать, я у нас тут маленькая Иди отсюда, курица. Мяу. Кот. Мяу. Иди отсюда. Ты сейчас скажи мне, сидите, фу. Выходите отсюда, тут курица. Хорошая курочка. Вышли ты. с моей до... С моего дома быстро вышел. Три. Да, кстати, два. Коты быстро бей, вышли бей. с моего дома. Мяу, курица, курица, ну там курочка, она вкусная. Это Пошел, я тебе сказал. Курочку не трогай. Все, Так, курица. Предлагаю, у тебя курица. пшено есть? Эй, Что принеси я? мне ж пшено. Ой, у о... у меня Семочки, семечки срочно. Да, у меня лежали семена. Считаю. Манон, забери ее к себе в комнату. Тут всякие коты а сожгли. А у меня семечки нет. Сейчас. Держись, сейчас сидеть, вот я и сижу, отстань. дай манон, пусть она курицу ведет. Пойдем, пойдем, пойдем. Давай-давай-давай. Курочка за ним. За ним. Давай, иди за мной. Она еще. за мной. покажи... Ребята, ребята, а где оливки Вики? Пошёл отсюда, я тебе сказал. Адриан, Адриан, а где оливки Вики? Адриан, а где оливки Вики? Ну, пошли. Которую она тут растила. Не, она ее забрала к бабушке. Ить, ить. Давай, тащи, тащи курицу. Давай, давай, У -у -у. она тебя прыгает. Ищу, об, приказ... Другую семочку дай. Мне приказали сидеть. Мне приказали, да. ней, заберу, ней, мне приказали Все, сидеть. Иди, иди. Все, она идет. Мне приказали сидеть. Покорми ее. Вдруг она пойдет за тобой. Будет. Все, не Надеюсь, корми. Не да она иди она за же... курицей. Ну-ка, дай мне ну, семочку? Держи. А курица точно с семочками? Да. Тут, тут, можно? А -а -а -а! Курица, курица, цып, цып, цып. Курочка. Можно я посмотрю? <сыв> У меня попугай. Тупая курятина. <сыв> Все, пусть уже там газы. сидит. <сыв> Поднимайся, моя... ты же моя кошечка. Она Ой. вверх поднялась. Давай, где курица? Тётя, а где курочка? Она где-то вверху была. Я куроч Мне вот приказывает сидеть. Ты ж моя где? курочка, она у тебя в комнате. На да. Все, не выпускай их, цыпленка. Не сидеть, ходить Костя, мой хозяин. А так кто такой Костя? Костя? У тебя есть друг Костя? Ахмед. Какой Костя? Я не знаю такого. Это мой друг. Так, у тебя же сын Костя. Ты та самая волшебница, мать которой... Андрея? Андрея? Андрея? Андрея?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 Потихай грусти. Так привет, как у тебя жизнь взяла? Все нормально, что пришла? Как там, Олег? Как Олег. Обычно Олег живет, живает, и все. Мне нужно поговорить, а, да. что он там увидел в другом измерении. Мне нужно с ним поговорить. Что Ну. Что, ну Что, загнул? Он, как он себя чувствует? Ничего, Блохо, нет, да не знаю, что там. Он, Послед... он какой-то странный, типа, потерял память, Паша. все такое, ну, но... а так, ничего. Память потерял? Yes. Ты в этом уверен? Да. Вот. Нельзя потерять память, и нельзя вроде как поменять потерять память. Не знаю, он потерял mm. память, mm. он ничего не помнил, когда просто очнулся. Это должно быть, ну, как минимум, минут пять. Нужно пройти, так. Я сейчас почитаю свои книги заклинания. Да. Вот эту книгу я передам Олегу. Передаешь эту Олегу книгу. Хорошо? А можно мне ее открыть? Она уничтожится. Ой. Могу... Я говорю, она уничтожится, но ее можно пересоздать. Ага, давай. Хорошо, я передам... Олегу. Обязательно. А, ты не помню, да? Она сразу прыгает с меня, при уйдёную, и мне что Олег, где Олег? Там кто-то орёт, мой. А, Вышел Андриан. с моего Андриан. дома. Адриан, там кто-то у нас будет. Пошли, побегаю. но... Там орёт, по-моему, этот а? хранди или сухой. Юра, Ты, помойный, сбри... кренди помойный, paz. хватит, Ой, Манон, плезв. добрая, сам ты, зло, быдло, а? ты, да. Какое... я нечерво. тебя убью, нечего не говорить, кричать тут на всю улицу. о, а, а! привет, а -а -а! прашник! Да euh, Два бражника. Я пошел отсюда. Акума, еще одну акуму, я. акума Она в нас летит, ребята, держитесь. Негати... А, негативные эмоции. Ура, Я тоже, уа Я узнаю, уа Я знаю, кто ты. Получи, тупой уа Девись.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 да. А, боюсь, é, привет иди получите получи ха ха Ой, куда ты исчез? Ха-ха-ха! кто это там летит? Ага, лошадь. Тебе не бежать. А, а, ха а, Ха-ха-ха! ха почему они, почему они дерутся? ха ха пора знать, ха ха демона! Много ха ха Много! Я подражаю... мотылючку. Ты же Ха-ха-ха. Получи. Забрати багажницу. Ха-ха-ха. а а лети, мой демон. Только почему ты не детрансформируешься? Почему тебе... Ты даже не детрансформируешься. <Уху> Потому что <связ Be> это <вылазначение> все зависит от смеха. Ну, может, и я так буду делать. Летите, акумы! А. А, а, а. а, акумы. Давайте, мои големы, вы, мои вы же мои кошечки. Ура! Летите! Вы мои кошечки, давайте! Отлично! вы, мои кошечки! Изгоняйте Нет. сами себя! Вы вселяете акуму не по желанию их! Они не заагрены, они не что Вы просто так вселяете в них акуму! Поэтому... Вы, вы, вы, вы, вы, убили. вы, вы вот это он, конечно, не смогу. Получи! ха-ха-ха! ха-ха-ха! Уа, уу, о а, а, а. а, а Мис Бражник, мы вас любим, обожаем и добра желаем. Мис Бак, ужасный. Ты ужасная. Нет, ты ужасная. Где твой смех, бражница? Как ты могла оскорбить во всех? Ха-ха-ха! А смел! Ага, ха -ха. пора убить тебя! Ха-ха-ха! ха Тебя тоже пора убить! Не тебя! Ну ладно, я не... Всё, пока! Ты девочка? Будем знать факт, маленькая Нет, девочка. я мальчишка! Какой мальчишка? Забивной? Да. Самый дорогой. Ой, что под водой делаешь? Получи! Ха-ха. Куда ты поплыл? Ага, попался. Ха-ха-ха. Попался. Ха-ха-ха. Это вы попались. Ха-ха-ха. Это вы попались. Пока. Ха-ха-ха. А а, а. А, а а Обездвиж не эту мелкую бражницу. Мелкая бражница, иди сюда. Иди ты! Используй веном. Нет, она, видишь, она бы остановилась. Она бегает. Изгоняю, демона. Вы подсвете! Теперь мы знаем то, что бражник у нас. Я Мы знаем то, что О, у нас я бражница. Я не Таня, я не так, ни бражница. Да, мне не понадобился сегодня супер шанс. И надо где трансформироваться. Бяды. Мне не понравился сегодня Бяды. супер шанс, и. И ничего исправлять не надо. И мы знаем то, что Бражница может использовать свои силы без перезарядки. Но она еще ребенок, но как она может использовать, тоже это. Так, ладно, спустимся. Димистер Ди, Бага. Бражница! О! Написим. Бражница, вот ты и попалась Сейчас мы снимем с тебя Ну-ка, выбьем эту фигню На Я на готове Ладно, используем супер шанс Лопата, может ее закопать? Лопата выскребит или смарт. А если вы выск... По руке, когда мы этой лопаты? И у, него, и у него выпадут эти бобрикушки, Йон. По лицу. Просто на. Хотя ты и ребенок, но ты злой ребенок какой-то, черт и злой. И самый. См... На по рукам! На! На, по рукам! Ты ч дура? Выбивайся! Сейчас я тебя шлепну. Как мне бесит это хоть в раковину залезь. О, все. Ну чё, мражница. Кейн в неё переполох. Мартышкин. На, ты же мой кошечка. Ну что? Пора сделать из тебя отбивную. Вот тут гриль как раз. Мы сейчас из тебя сделаем отбивную. Давай, давай. И либо ты отдаешь нам вот эту жёлтую фигню, либо мы тебя... Отбивную сделаем. Хотя ты нас и не слышишь, так и не чувствуешь. Ядом. Но ты пока под ядом, поэтому ты ничего сделать нам не можешь. Тупица. -а -а! Так, облазим у нее карманы. не ржи, больше доставай. Так. Вот эта желтая фигня, ее надо достать. На. О! О! Супер! -лоу о а а Уа-а! Уа-а-а-а! Все, можешь убирать у не ⁇ яд. Снимаю яд. Эй, вы! Все быстро пору... Ну что, забрали? Эй, супер... Нет, супер лоу. Мы сейчас в комнате Манон умрет Ципа. Ну и ладно. Ладно, не Она хочет есть, выбраться. Надо ее эту цыпу не дать выбраться. Цыпа тупая! Так, не лезь до этой цыпы. Ее в раковину затащу. Так, а сейчас пора использовать... Чудесный мистер Бак. Ой, как единорог. Пожалуй, все, Адриан. Ой, огромный жук. Почему этот пленник там маленький, а был большим? Ну потому что, потому... На я вот темки покормить. Адриан, все. Вот нас. Вот. Все, уходите из моей комнаты. Манон. Я сверху. Уся в комнате. Ой. Ой, Ой, Ой, о, что я... за маленькая цыпа? Тут? У тебя еще вон моя цыпа, А А, во... не а там, кто тогда? Не знаю, цыпа цып заходи, ты О... тупая. Ой, Ладно, я... пусть я... у нас цыпа мне... гуляет. <гулки> Пойдемте, Пойдем, садитесь за стол, я вас семками кукурузами угощу. А что? Ты <гулки> ж <гулки> моя курочка, <гулки> на. А что? А что это? Это гости. Да, садись. Я думал, не с ванной. Ой, я так под столом застряла. А ну, Манон! Невежливо за, за столом быть. Еще бананы выкидывать тут. Это... Это мой стол, уйди. Сидеть под столом, оно а ну, некрасиво. Тогда у меня будет самый крутой стол.